Ну и совсем такая, на самом деле, печальная песня, написанная на стихи Вероники Тушновой. Все творчество Вероники Тушновой, вы знаете, было пронизано вот такой несчастной любовью, которая вот, составляла всю ее, всю ее бестолковую и несчастную жизнь. Вот И несмотря на то, что Виктор Сенкович написал такую достаточно... На первый взгляд, легкую музыку, на самом деле, конечно, произведение такое трагическое. На стихи Вероники Тушновой. Что-то мне не дожится, Что-то тяжко дышится, В как цветет. Птицы, птицы, птицы на стол ладов поют, и селятся птицы, и гнезды птицы уют. Тучи-тучи-тучи, пилы, как молоко И улетают тучи далёк-далеко Да и меня никто ведь в плену не держит Нет мне ничего, не стоит на поезд взять билет И с И это так возможно, И это так нельзя. Значит, сердце, как мало я могу, как мало я могу.